Всем большой привет! С вами Виктория и канал Кулинарим. Сегодня готовлю вот такой пирог к чаю. Тесто замешивается очень быстро, буквально за 5 минут, плюс время на выпечку. Также я вам покажу небольшой лайфхак, который поможет вам сделать пирог еще более пышным и воздушным. Для начала в 200 мл молока добавляем 1 столовую ложку 9% уксуса. У меня уксус яблочный, можно добавлять любой. Немного перемешиваем и отставляем на 5 минут. И потом я вам расскажу, зачем я это сделала. Далее в миску выбиваем 3 яйца. К яйцам добавляем щепотку соли и 200 грамм сахара. И взбиваем миксером до пышности. Нам нужно, чтобы масса побелела и хорошо увеличилась в размерах. Этот процесс занимает примерно 5 минут. Далее подготавливаем муку. В муку добавляем 2 чайные ложки разрыхлителя. И перемешиваем. Затем в яйца с сахаром добавляем любимые ароматизаторы. У меня это ваниль. Можно добавить цедру лимона или сок лимона. И добавляем 70 мл растительного масла. У меня смесь масел, ореховое масло и обычное растительное. И добавляем 200 миллилитров молока, которое мы отставляли на 5 минут. За счет уксуса молоко уже будет не таким однородным. Оно немножко пойдет такими небольшими хлопьями. Это такой мой небольшой секретик для того, чтобы тесто стало более рыхлым и воздушным. Также оно будет более пористым. Все немного перемешаем миксером, недолго. Нам нужно, чтобы яйца с сахаром не осели. частями будем просеивать муку. У меня здесь 250 грамм. Я рекомендую просеивать не сразу всю муку, а просеять 250 грамм, посмотреть на консистенцию. Если нужно, добавить еще 2-3 столовые ложки. В описании под видео я вам оставлю точное количество муки, которое мне понадобилось. Тесто не должно получиться слишком жидкое и не слишком густое, оно вот так стекает ленточкой с лопатки. Подготавливаем формочку, я буду использовать формочку размером 24 на 16 сантиметров, можно использовать любую формочку диаметром 22-24 сантиметра. Поправляем запекаться тесто в духовку, разогретую до 180 градусов на 35-45 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. В итоге пирог у меня запекался в течение 50 минут. Проверяю его деревянной шпажкой. На выходе шпажка должна быть сухая. По желанию пирог можно сверху присыпать сахарной пудрой. Давайте же поскорее отрежем кусочек, посмотрим, какой он получился внутри. Посмотрите, какой воздушный, пористый получился у нас пирог. И все это за счет того, что мы добавляли уксус в молоко. Получается очень-очень вкусно. Пирог получился действительно пышный, воздушный.